Мероприятие по информатизации в статусе оценка не проводится неутвержденная. Можно включить план информатизации и направить на экспертизу в Минкомсвязь России. К какому виду обеспечения относится закупка телефонного кабеля? Если к двести сорок второму, то к какой классификационной категории и типу Мпи такую закупку можно отнести? Закупка телефонного кабеля может относиться к мероприятию по созданию или развитию объекта учета 44 или 45 классификационной категории, если планируется прокладка новых сетей, или мероприятию по эксплуатации объекта учета 44 или 45 классификационной категории, если речь идет о замене сетей. Как заменить должностное лицо в подсистеме учета в ГИСКИ? ответственное за размещение информации в системе координации. Ответственным за организацию размещения сведений в подсистеме учета может быть лицо в должности не ниже заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию размещения сведений в подсистеме учета информационных систем либо сотруднику приказом уполномоченному исполнять эти обязанности. К заявке на предоставление доступа необходимо приложить приказ о назначении. Для получения доступа в систему необходимо направить запрос в Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в форме официального письма на имя заместителя министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгения Юрьевича Кислякова. От Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации согласованные запросы автоматически передаются в Единую службу поддержки в ГИСКАИ. Единая служба поддержки в ГИСКАИ предоставляет доступ пользователю и направляет об этом соответствующие уведомления. Адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации индекс 125-375, город Москва, улица Тверская, дом 7. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту либо по форме обратной связи, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!